Вы сейчас будете в шоке, я вам отвечаю Ну понятно Если как... вы меня берете, я, я, я у, понимаю, я у девочек ты спрошу Ты для них как Ну блин, придет 34 30... Мужик, 34 года, так, Кстати, Можно я с вами пойду? Ага, Лен, есть вами... что скрывать? Есть то, что когда Есть что скрывать, наверное По-любому Там, наверное, какой-то мальчик будет Да Какой мальчик будет? Я его знаю. Это... Всем привет, вы на канале Видео Бэйби С вами папа с вешалками И с вами дочка без вешалок Ребят, сегодня будет какое видео, а ну-ка расскажи Back to school, канцелярия И всем... свещались куча шмоток Итак, Лера сегодня будет вазить. одевать полностью это все, примерять а Все в чем она будет в школе Тише, тише, тише, тише А у нее будет покупать новую обувь Да, и также много всего канцелярия Она сегодня вам покажет то, что она приготовила И вот шмотки Даже он еще не видел это же я еще не видел, мне это очень интересно. Ребята, а те, кто постарше, вот такие как я, там приблизительно там от 20 до там, 30 лет, да, мне 34 года, мне очень будет интересно посмотреть, как в этом времени, вот какие вот канцелярские там изделия разные, вот эти тетрадки разные, вот, новые фломастеры, какие у них там новые закладки. Мне все это интересно посмотреть, как сейчас в школу собирают детей. Мы хотели вам напомнить. Ребята, секундочку, внимания. Смотрите до конца, так как будет сегодня итог финала конкурса. Разыгрывается несколько пар беспроводных наушников Так что обязательно смотрите И подписывайтесь на инстаграм Вы помните конкурс Кто подписывался на наш инстаграм И писал Бэйби в личку Тот может выиграть наушники беспроводные Окей, поехали Ну что, с чего начинаешь? Он сейчас тебе тут Он же всё... рассказывает А я сейчас тебе насыцует здесь Нет, у нас хороший помощник Да. Так, Аня, давай рассказывай Помощник Это помощник Давай, Лера Начинающий. о друг ну все Давайте не так... пока он С чего начнем мы начнем мы начнем мы начнём с тетрадок давай с каких с вот этих у тебя их так Ой. много что чё... Ого, тяжелые такие как ты их будешь носить все в смысле все ну не все все новенькие да уже да и а что это за наклеечки Поп... расскажи нам это чтобы понимать сколько страниц в тетрадке Это были тетрадки в клетку. А это в дальше нам покажешь? Интересно, и мне самому интересно. Да. Конечно, как тут все это происходит. В моей, в моей школе такого не было еще в мое время. Фломастеры. Сколько штук? 12. 12 штук? Да. Классно. И ты в том году, по-моему, у тебя что-то похожее вот было. Вот эта вот фирма, она самая прикольная. <laughs> да. Они очень долго пишут. Ну, не будем рекламить, конечно. Я и ручки этой фирмы покупаю. Это ну, они же недорогие, витые. да? Да. Угу, понял. Классно. Хломастеры покажем. Степлер. Что тут? А, степлер. Степлер. Ну, а он нужен, да, вам в школе сейчас? Прикольно. Так, блокнотики, блокнотики. Ну, покажи нам. Вот такой вот есть блокнотик. О, прикольный блокнот. Такой блокнотик. Ребята, а вы знали про Гами? Классные блокноты. Ну, я не покажу, что внутри там сценарий. Там сценарий. А, ну <с хорошо. Ну прикольно. Хорошие тебе вообще стирачки, не знаешь, или ты первый раз пробуешь? Хорошие. Откуда ты знаешь? Милан хороший, акцент тоже. Да? Да. Ну окей. Знаешь, вот ее вот маркеры, это специально, чтобы обводить не в тетрадках какие-то важные что-то. Маркер, да? Да. Класс. Так легче учить потом. Понятно. Ножнички, ножнички. Ну, ножнички это обязательно, конечно, без... Давайте корректор, чтобы далеко не открыть. А что им делать вообще? Это можно вот так вот. А, я понял. Ага, понятно. А можно еще замазывать вот так. Ой! Ага, у него есть, короче, такая функция. Понял. Что-то нам еще стикеры. пока. Стикеры. Это то, что были в тетрадках, только там они идут прямоугольно. А тут с такими вот стрелочками. Класс, мне такие нравятся цвета, они на каникалоры, вот эти твои похожи. Каникалоры. каникалоры. Каникалоны, блин, точно. Каникалоры. Карандаши да, обычные, простые. Обычные карандаши? Окей, прикольно, дальше показывай нам чем-то. С чем же ты идешь в школу? И объясни, почему у тебя нет рюкзака? Потому что мы его заказали с Алиэкспресс, и он еще не пришел, он в пути. Уже ждем? Ну, уже, наверное, неделю точно, и, и -то. будет это то либо 13 либо 29 сентября. Так что приходится, Лере, сейчас... Я там прямо межутки, я не знаю, с ней школу, Ты можешь ладно. с пакетиком ходить просто в школу. Я, кстати, ходил с пакетом. 10-11 класс я вообще ходил э, с пакетом. Постоянно в пакетик красивый такой, обворачиваю своих там несколько тетрадок и дневник. Кстати, скажи за дневник. Где дневник? Я и спрашиваю, ты купила а дневник? дневник? Нет. Сдаём, мы сдаем его деньги. Сдаем э, перед летом, получаем после лета. Прикиньте, у вас точно так же вот в школе? Вы обязательно напишите комментарий, хотя бы ещё, чтобы мы понимали. Э, я обязательно буду читать ваши комменты. Так, это у вас толстый маркер, это же тонкий. О, круто. Это с такими ты ручками будешь, да? Да. А что ты себе какую-то модную не купила прикольную? Не захотела? Главное, что хорошо писала. А, ну она удобна Дэдолф. тебе в руки? Да. А, ну хорошо тогда. Окей. Ну, мне нравится. О, ты поломаешь ее сейчас. Эй! Сломала? Да, все. Или а... это такая линейка? Она линейка. Это бракована? Да, только она сломала, возвращается еще. А, это таки должна быть, да? Прикольно вообще. Опа! Как это называется? Лупа. <сORTS> <сORTS> <сORTS> да, ладно Сказал бы я по-другому Это это точно лупа, ребят Это можно вот реально видеть и увеличивать Ну, в мое время это было увеличительное стекло У вас, наверное, так Другачка? Да? Да. да Я это уже чуть-чуть стругала Пробовала, да, уже? Ну, попробовала, как нормально Или, Паша, рекомендуешь? Да Хорошо, мы тебе верим И ты вообще сказала, в какой класс ты идешь? А ну-ка, в какой я ты класс в идёшь? Я восьмой класс и сколько тебе лет, скажи? Через три месяца четырнадцать. Вот слышали все. Ей будет 14 лет. Потому что вы все вот спрашиваете, сколько ей лет. Те, кто с нами был постоянно от начала, вот уже два года, 21 августа было, как мы на канале в ютюбе. И вы все до сих пор не знаете, сколько ей лет. Вот 14 будет, 2 декабря. А, кто знает, что это за маленькие ручки, с какого мультфильма, быстренько пишите. Быстренько, быстренько пишите. Ну? Это... это подожди. Раз, два, три. Всех, кто успел написать, тут будет самый крутой на канале видео Бэби. Ну что, говори. Это мультфильм. Эмоджи. Правильно. Это эмоджики. Вот какашка, палец, э, зеленый инопланетянин. Короче, все такое. Так. Покупаешь косметику, и тебе бонусом дают игрушки так. эти. Точно. Вот зеленая. Короче, я понял, каждая вот эта какашка, а вот эта вот, давайте, она такая... пишет разным цветом. Это тоже. Сколько тебе предметов добавилось в восьмом классе? Вот ты перешла в восьмой класс. Какие предметы к тебе добавили? Знаешь, новые? А нам что-то добавилось? А вам не добавилось ничего? Ребята, кто сейчас перешел в восьмой класс, ставьте плюс. Плюсик, окей, обязательно плюс. это сделайте. Плюс. Прошлись уже, да, по твоим вот тетрадкам ты нам все показала. Скажу О, альбом, честно. Альбом задал. А ну, ну покажи альбом. Это у нас. Оп. Опа, табель, табель, табель, табель может табель. покажешь нам свой табелек, а? Как ты учишься? А что тебе, что скрывать, дорогуша? Нет. А ну-ка покажи табелёк Покажи, покажи, покажи табель, Лера табель? Лера, быстро покажи свой табель нам всем Мы должны видеть, мы вся твоя семья это альбом, вот я в лагере Ты не съезжай, покажи табель Ребята, она съезжает, реально У нее какая-то там загадка, еще скрывать. Это твой этапе? Да. Ребята, вы все хотите увидеть, как Лера закончила школу седьмой класс? Это шо, За год? Там и за первый семестр, за второй семестр и за год. Ребята, вы сейчас будете в шоке. Я вам отвечаю вообще. Это то, как она учится. Вы все говорили, как Лера учится. Вот сейчас вы это увидите. Нет! Ну давай. Нет. Мы же одна семья, да, на видео, бэйби Давайте Нет. сейчас посмотрим. У вас 5 баллов, это 5 баллов, самая высокая оценка. У нас 12 баллов, а 10, 11, 12 это у нас пятерка. Как ваша пятерка, запомните. А 7, 8, 9 у меня, у это четверка, да? Да, у меня ниже четверок нету. Ну давай у посмотрим. У меня и давай. Ну покажи, ну пожалуйста. Ну мы должны знать. Видите, а где годовая? Есть какая-то годовая? Нету. Вот это уже последняя, да? Речна, да? да? Это первый семестр, это а, второй, Девятка это что? Это Украинский язык. Не, если перевести, девятка это по... Это... Это четыре? Да, это четверка. Это четверка, ребят. С плюсом. Четверка с плюсом. Так, дальше. Одиннадцать. Это пятерка. Это пятерка, десятка. Пятерка. Это пятерка. Десятка, пятерка. А семерка, это четверка. Это точно четверка? Да. Да, семь, восемь, да. девять. Это средний балл. Средний балл, то есть 9 у тебя 9,4, это... В первом мне было 9,3, а дальше 9,4. Э, как теперь перевести? Средний балл 9,4, это по пятибалльной системе, это сколько? Четверка. То есть ты учишься на четверку, да? Ты хорошистка. Подожди. Ну, средний балл всех твоих седьмого класса. Ты хорошистка? Четыре с половиной. Ну, почти 5... Ты хорошистка, получается. Да? да? Ты не, не отличница. Нет. Я была отличницей с первого по пятый Класс. Ну, потом, ребята, когда, класс ты, когда ты с Ютубом связалась... Да. Пошел. Резкий сбой. Ладно, ребята, родители, это вы тоже учтите. Э, смотрите, в общем, Лера учится на 4. 4,5. Да, ну, короче, она хорошистка. Она не отличница, она хорошистка. Вы все видели ее оценки. Окей. Так, главное, это хотелось бы увидеть, как ты будешь одевать весь этот гардероб. Вот мне вот сейчас интересно. Померяешь, покажешь нам? Ты зачем? Да ну давай. Ну что ты, а? Давайте я это все померяю при одном условии. При каком? Если вы поставите лайк. Ну хорошо, просто покажись. Я Да не будешь все. Тогда все, рви ее на себе. Разорви вообще. самый, наверное, прикольный образ. Мне очень он нравится. Ребят, вам нравится этот образ у нее? Вы посмотрите, какой классный. Обалденный. Блин, это, наверное, самый классный образ. Ребятки, нравится но, вам? Ставьте пальчики. Я в него одену и Куда? На 1 сентября? 1 класс. А ты в нем будешь идти? Нет. Yeah. А в чем ты пойдешь? Ребят, уговорите ее, пожалуйста, пишите в комментарии, чтобы она пошла на 1 сентября. Если вы сейчас напишите я очень много, она оденет. Я иду с вами на 1 сентября. По-любому. Все ты хотят. Давай только что не... Давай, давай спросим у всех девочек, у Нет. твоих подруг. Если они меня с собой берут, я иду с вами. Согласна? Ну понятно, когда стоит такой мужик, серьезно, я с вами. Ну понятно? давай, Нет, ну давай, я просто спрошу у них. Скажите, девчонки, вы меня с собой берете? Понятно, что ты скажешь, что берем. Ну почему, а вдруг он скажет, не берем. Ты меня же так сисяла, так кажется. Еще. У -у -у. И все. Ребята, я хочу с ними на 1 сентября вместе пойти. Вот, Представляете, Реально... что вы идете с друзьями отдыхать на 1 сентября, и с вами пойдут родители. Именно с вами. Никак, не родители, не... а я иду в блогер. Чем я отличаюсь от вас вообще? У меня тут же ветер Но, ребята, в голове. Не, подожди. Вот, ваш папа сказал, что он будет с вами на 1 сентября гулять с вами с вашими друзьями. Ваша реакция? Ребята, скажите честно, я понимаю, там папы, мамы с собой берут. Скажите честно, вы бы меня взяли к себе на 1 сентября? И вот мы почитаем комментарии. Не, ну понятно. Если вы меня берете, я, я у, понимаю, я у девочек спрошу. Ты для них как... Ну, блин, придет 34... 30... Мужик, 34 года. Так, кстати, можно я с вами пойду? Не, просто я не стану вот так. Можно с вами пойду? Я просто подойду и скажу, девчонки, вы не против? Да если как, да? я с вами пойду на 1 сентября, погоним вместе в леса. Покушаем пиццу, коктейли. Вот а? это вот Можно Пойду, да? Нет, я просто подойду, скажу у девчонки Вы не возьмете меня на 1 сентября с собой? Значит, такие так. Да, я вот так сделаю Она не хочет, короче, чтоб я и шел с ней на 1 сентября Ребята, ну, снимались. поделите это Как вы, за или против? Мне просто интересно Почему? Снимать я не буду Ты всем утра спать будешь? Не, снимать я вас не буду Вы будете нормально себе, что хотите сделать То есть, что, берете меня с собой? Ну, я так понял, ты не решаешь. Надо подружки ваши. Весь коллектив женский решает. В смысле? Ну, еще мальчики у к, идут. У... Хорошо, у кого спрашивать? У вас, у тебя или у девочек? У меня же все номера телефонов. Стоп, стоп. Со мной стоп, стоп. все переписываются стоп. в инстаграме, стоп. девчонки. Стоп. Стоп. У мальчика спроси. Я с ее одноклассницами всеми. Мы переписываемся, мы там пишем. Так что, я могу у них сейчас спросить. Ну что, берете меня с собой? Ты не берешь меня с собой. Все, девчонки, короче, пишите. Выбирайте, мне бензиту, либо обязательно. иду я на 1 сентября, либо идет он. О, правильно, тогда идем мы вместе. Нет. Да. Вместе мы не пойдем. А смотрите, как она не хочет, чтобы я, короче, потому что я ей наломаю дрова, она стесняется. Ага. Есть что скрывать? Есть то, что как-то. Есть что скрывать, наверное. По-любому. Там, наверное, какой-то мальчик будет. Да. Какой мальчик будет? Фамилия Я говорится? его знаю. Это... Что? Итак, ребята, пришло долгожданное время конкурса победителей в Инстаграме на две пары наушников беспроводных да. и PowerBank. А, но это PowerBank мы разыграем на следующее видео через id регистрации. Да, те, кто зарегистрировался по ID-регистрации на сайте Letyshops, обязательно мы на следующий Такие раз моменты, это разыграем, нет. потому что очень много регистраций. Все, кто писал слово baby в инстаграм, нам в директ, сейчас может стать обладателем этих наушников. Два человека, мы сейчас выбираем двоих, кто выиграет беспроводные нет, классные нет, наушники. Нет. Кстати, ты тоже играешь. Ты вот здесь есть, я тебя ношу, Лера Павлюченко. Она тоже, кстати, зарегистрировалась. Ну, ну я не знаю, повезет тебе или не повезет. Ребят, ну что? Я пишем, сейчас вы все видите на экране. Даже те, кто сейчас не выиграет, в следующий раз мы разыгрываем также беспроводные наушники. Так что обязательно сейчас же быстренько переходите в наш инстаграм видео Бэйби, ссылочка в описании. И вот вы точно так же видите на экранчике, как мы подписаны, видео 2 нижних тире Бэйби и участвуйте, но теперь не пишите бэйби, а отмечайте своих... своих друзей в посте, вот сейчас пост выходит, да, вот с этого видео будет пост, пост, и вы в нем да. отмечайте да. своих друзей, да? секундочку, Харим сейчас футболку порвёт, сейчас футболку порвет, да, ну что, начинаем розыгрыш, раз, два, три, поехали, я веду, ты останавливаешь, да. ну что, погнали, Алинка... Вот это Алинка? Бэйби, бэби бэйби, бэйби, бэйби, написала, бэйби, открываем профиль, подписана на нас? Да, подписаться в ответ да. Подписаться в ответ два. все, все, ребят, Алина, мы тебя поздравляем, покажи а наушники. Книг Алина 2004-2012. Да, давай наушники покажи. Ты выиграла наушники, ты сделала все, как мы просили, ты подписана на нас, и ты написала слово бэйби. Но в следующий уже будет другой конкурс. Так, окей, да. ребята, все, поздравляем, это, конечно, очень круто, обязательно нам напиши, если ты видишь это видео, обязательно нам напиши и отправь адрес. Все, выходим, играем дальше, да. снизу, обратно, Обрат... снизу. нет, обратно вверх. Сверху вниз теперь будем? Нет, просто листай дальше. Отсюда? Да. Да, ну надо, чтобы еще люди эти поучаствовали, хочется, чтобы все. Давай. Чтобы все, поняла, поучаствовали. Угу. Так, поехали, раз. Или давай теперь сверху. Сверху вниз? Да. Давай, тогда сверху вниз. Сейчас, хочет сверху вниз, ребят. Окей, раз, два, три. Поехали. Ярослава один, посмотрим. Писала? Ты, Нет. Говоря, твоя ответ, Она пожалуйста. не дописала. Нет, не попадаешь ты. Заново. Слово Написала, baby. Бы ты, baby. Написала бы ты, бэйби. Написала бы, бейби, уже выиграла. Раз, два, три, поехали. Изо... Вот это? Да. Изотова Карина. Бэйби, написала Бэби. Бэби, Бэби. Привет. Так, Бэби, она еще отправила 11 июля. Сейчас просмотрим. А, не подписано. подписано. Подписано. Ну все, Карина изотова. Изотова Карина, ты таки подписана Ты выигрываешь наушники. Покажи еще это наушники. Вторая пара. Вторая пара беспроводных наушников. Мы реально, ребятки. Все правда и честно. Мы людей не знаем. Я клянусь вам. Напишите нам. напишите нам обязательно Те, кто выиграл Все, Здесь да. все уже видно Обязательно нам напишите И мы вам отправим ну, видео эти написали, наушники что? С прошлого видео Да, тоже написали Так, Powerbank Мы разыгрываем по идее регистрации да. На Letyshops В следующий раз И также мы обратно играем На инстаграм, ребята Обязательно Отмечаем, друзья, отмечаем своих друзей Но в комментариях Нужно, если вы хотите, можно отвечать сколько хотите Только не за одно сообщение А одно сообщение, один друг Да, обязательно Одно сообщение, один друг да. И мы проверим, и мы будем точно так же листать и смотреть Сделали вы это или нет Но вы обязательно да. должны быть подписаны на нас И можно отвечать сколько угодно Главное, да. чтобы на одно сообщение был один друг Только Все. наш подписчик Ну что, размещаем пост? Сейчас, с этого времени, мы выпускаем пост в Инстаграме. Итак, если вам понравилось сегодняшнее видео и наши розыгрыши, то ставьте большой пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте заходить на Инстаграм, участвовать в конкурсе и подписываться на нас. Мы стараемся вести наш Инстаграм очень активно, и фотки выходят каждый день. Также частые прямые трансляции. До следующего видео, до следующего рэпа. Всем пока! Да туда, в ту сторону выход не так. Лет, все, спокойся, хорошо? Давай. Кыжи. Кыжи, это я сейчас ногой. Ты на папу подняла панду? Все, тебе пипец.